Ребят, всем привет, с вами снова я, Супер Лего Мастер, и сегодня мы с вами будем строить гараж для моего байка. Вот новый байк купил себе в городе на аукционе забрал, я переехал в новый домик, у меня здесь компьютер, но я попозже вам все покажу, а пока, пока что нам нужно построить гараж, что скоро уже будет ночь. И байк негде оставлять. Так что поехали. Давайте расчистим здесь территорию. Здесь будет гараж у нас находиться сбоку. Вот, думаю, место вот расчистили. Будем строить такой вот небольшой гаражик. Вот здесь вот. Примерно вот такой вот гараж. Здесь мы уберем все блоки. Так, вот здесь оставим. И вот у нас будет такой вот входик. Так, жители, уйди, пожалуйста. Жалко, конечно, жители. Давай, ладно, Что-то такое бессмертное, блин. Конец-то. Так, вот. и строить. Ну, скоро уже будет ночь. И скоро могу бат просто украсть, потому что я новенький, меня еще никто не знает. Приехала, Приехала сюда только вчера. Съездил я в город, значит, за продуктами. И вот понял, что нужно куда-то брать байк. Так, ну что, немножко мы уже построили. Давайте дверь я построю. Просто так эти двери не откроются. Нам нужно взять рычажок. Ну вот. Вроде бы все работает. Продолжаем строить. Ребят, также не забудьте про подписочек с лайком. Думаю, вам понравится этот видеоролик. Все, сейчас смотрите. Сейчас мы здесь поставим вот поставим вот так вот. Вот. И начнем делать крышу. Хорошо, у нас будет из дубовых досок, будет такое маленькое, ниже гараж будет, чем наш домик, наш кузница. Ну вот, и берем булыжную плиту и все это вставляем красивенько. Так, вот как-то так у нас должно получиться. Давайте Теперь зайдем в гаражик. И здесь сделаем пол. Вот чего лампочку, блин. Здесь поставим вот такое окошко. Двойное, Вот. Так, и сделаем пол из тоже дубовых досок. Здесь надо сделать еще э, такую вот дырку, чтобы машину, наш байк загонять, там ремонтировать. Вот нам здесь осталось немножко совсем. Ну вот здесь мы оставим вот дырочку. Главное, чтобы вот так вот. Вот такую, да. Здесь давайте поставим камень. Ну Вот уже совсем другое дело, ребят. А вот все-таки еще поменьше сделаем. Ну вот как раз. Так, давайте устроим вот наш гаражик и поставим всякие лампочки в него. Так, поставим белую лампочку, потому что не люблю я темненькие. Вот Полуглавную ставим. Вот так. И сюда еще одну посередине. Думаю, будет светло так нормально. Так, следующее, давайте сделаем интерьер нашему гаражу. Так, что ж взять? Вон палатки есть у нас всякие. Опа, там маску какой, флажки. бы, ГБТ даже есть. Так, ладно, давайте сделаем декорации. Поставим вот сюда вот стол. Опа. Ну, вроде бы нормально. Нормально. А может сюда еще окно прибавит куда то Вот. Блин, а что он такой... А он такой огромный, пипец. Так, что дальше мы можем сделать? Давайте сюда поставим... Так, это нам не надо сейчас. Нам нужно что-то сюда поставить. Для гаража. Вот, для офиса. И давайте вот такого вот стол возьмем. Вот такой поставим. Два кресло два вида кресла так что давайте еще лампочку возьмем чтобы работать потом мы все сделаем офис там так вот пока что ограничимся этим так стол нельзя дать так ну, допустим сюда лампа потом что давайте еще чуть, чуть посмотрим что можно взять вообще здесь вон есть декорации для больницы она вообще больницы не нужна религия там всякая Цветы, давайте какую-то куколку поставим. А. Ну хотя. Хотя не давайте. Хранение вон есть. Сейф! Сейф. Сеф мы будем, конечно же, хранить в гараже. На бусинике. Вот здесь вот. Вот. Здесь. Что нельзя, блин, поставить? Так. давайте для сейфа сделаем. Так, жители, смотри, пожалуйста. Сейчас все мой сейф спалит. Так. Всех поставим вот сюда вот, чтобы вообще никто не украл. Так, надо очень аккуратно все это ставить. Так, ну здесь вроде бы все. Давайте поставим еще ящик. Вроде бы нормально получилось, да? Вон есть кубик Рубика. А, вон качели, игрушки всякие. Челик, горка. Надо детишкам, кстати, жителям сделать. Доу-хау. Давайте для возьмем такой баскетбольный мячик. Он большой вообще? А, нет. Вот. Для сувенивщика. Думаю, ребят, получился классный гаражик. Все, можем что-то... Ладно. Давайте, короче, положим что-то в сейф. Хочу-то тихонько надо положить. Давайте положим, Я даже не знаю, что все положить. Давайте сюда еще поставим часы, э, огнетушитель, самое главное. И сюда, здесь мы поставим телек чисто, чтобы висел там где-то. А, ого, какой он огромный. Значит, лучше, ребят, не надо. Давайте посмотрим. Мини телек поставим. Вот, вот, вот. Отлично, просто. Шикарно. Часик повесим вот сюда вот вот огонь э, мы поставим да вот сюда вот давайте закрепим вот и все ребят получается офис гараж давайте загоним байк сюда там мы забыли поставить этот рычаг рычажок на небуд а не работает Ну, все отлично. Так, давайте загоним мопед наш. Задним ходом. Вот, Боком бок поставим. Вот, чтобы сразу можно было пограть. Ну, вот наш мопед загнан. Гараж получился прикольненький, да, смотрите, как сделан. Довольно прикольно. Сейчас в мой дом зайдем. Так, комп. Думаю, ребят, реально получилось прикольнее, чем дома даже у меня. Д давайте здесь поставим телек. Не. На, вообще, блин, ни никак не поставить. Не могу никуда. Жар, давайте поменьше найдем что-то, чтобы поставить. Так, ноутбук. Здесь можно даже дико кухни делать, но у меня пока что дома небольшой кухня пока что тоже небольшая так что что давайте а, что еще возьмем Nintendo Switch есть Давайте сюда поставим пожарный телевизор офигеть давайте возьмем маленький телек я, я его только что брал так ладно поставим вообще вот это значит древнющий телек реально древний ну что, ребят, думаю, эту серию надо заканчивать. Всем пока. С вами был я, Супер Лего Мастер, и думаю, вам понравилось мое видео. Пока-пока.